Роман, компания Admirals, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы, как всегда, обсудим те события, которые у нас произошли на неделе предыдущей, разберем, что нас ждет на предстоящей неделе, поговорим о том, как ведут себя фондовые индексы, что беспокоит инвесторов, и в конце также мы разберем ряд компаний, которые просели в ходе текущего сезона отчетов и которые могут стать неплохим вариантом для добавления в инвестиционный портфель. Ну а начнем мы, как всегда, с важных событий, ну а прежде чем мы к ним перейдем, не забудьте поставить лайк этому видео и вопросы, конечно, как всегда, оставляйте в комментариях. Во-первых, важно отметить то, что сейчас, пожалуй, самое ключевое событие, да, то есть самая ключевая вещь, которая беспокоит инвесторов, это рост инфляции. Она в данном случае уже подрастает до размера 6,2%. Это октябрьский CPI и, соответственно, уже гораздо она выше, чем закладывалась в ФРС. Поэтому здесь вероятный риск начала повышения процентных ставок уже может начаться раньше. Павел уже говорил по поводу снижения. Сворачивание политики Куи, да, те темпы, которые были им озвучены на предыдущем заседании, это также ну, на тот момент не, сильно не напугало инвесторов. Мы все равно увидели перехай по индексам и, соответственно, сейчас уже новые поступления, новая информации дают о себе знать. Соответственно, в этом связи мы видим коррекцию также по ключевым индексам. Поэтому сейчас этот момент тоже важно держать в фокусе внимания и фактически на следующем заседании ФРС уже могут быть объявлены те действия, которые ФРС в свою очередь будет также и принимать. У нас идет также сезон отчетов и здесь в этой связи, то есть в принципе компания отчитывается в общей своей массе довольно-таки неплохо, но опять же есть ряд компаний которые после отчетов сильно проседают и э, мы видим э, очень большие как раз э, разрывы между там днем до отчета и после него то есть это произошло тоже по ряду компаний э, и э, что еще интересно, да, вот та информация, которая была подготовлена на сайте FactSet, это упоминание да, то есть инфляции как события, которые могут повлиять на деятельность компании. Здесь мы тоже видим новый рекорд, который был зафиксирован уже в районе 285 компаний из индекса S&P 500, которые отчитались. Они говорили о том, что инфляция может повлиять собственно, на работу компании. Предыдущее такое значение было в принципе предыдущего квартала, ну мы видим, что постепенно да, этот рост повышается, то есть начиная там уже со второго, третьего квартала 2020 года. Но в целом, опять же, компания отчитывается довольно-таки неплохо, еще ряд компаний отчитывается также на этой неделе, но пожалуй, из ключевых имен, которые стоит держать в фокусе внимания, это Walmart, Home Depot, Target, Lowes, они будут отчитываться на этой неделе. Соответственно, также, что еще у нас на этой неделе запланировано? Давайте посмотрим на а, календарь. Здесь а, в понедельник у нас будет выступление Лагард. А, во вторник а, данные по розничным продажам. Здесь ожидается снижение. А, ну, опять же, как мы и разбираем там в ходе инфляции, а, потребительская корзина тоже подросла, поэтому покупательская способность также она на текущий момент снижается. Также выйдут данные по ВВП еврозоны. Пока показатель а, совпадает с Предыдущим значением я имею в виду прогнозные 2,2%. А также будет еще выступление Лагард. Тоже во вторник, в среду данные по запасам нефти. Выступление Лагард, да, повторю, то есть все, все, всю практически неделю, то есть, первые три дня. Здесь также европейская еврозона, она будет вот под, под фокусом внимания. Ну и в пятницу, собственно, тоже будет еще одно выступление Лагард, и розничные продажи выйдут по Канаде. Базовый индекс розничных продаж также будет опубликован. Здесь мы тоже видим некоторое снижение. И ну, вот, фактически по тем показателям, которые будут опубликованы на этой неделе, мы видим данное снижение по всем показателям. Поэтому вполне возможно, что... Как раз то, что рынки сейчас корректируются от максимумов, возможно, что коррекция это будет более затяжной. Теперь давайте посмотрим по ключевым инструментам. Евро-доллар мы здесь разбирали и говорили о том, что у нас нисходящий канал все еще продолжается. Следующие области снижения сейчас мы затормозились на отметке 1.1450. Если пробиваем также данное значение, то вероятность снижение до 1,14 до 1.1350. Нисходящий тренд продолжается, поэтому поиск продаж как раз на коррекциях он здесь остается в приоритете, потому что ну, покупать да, сейчас опять же это Контртрендово, и как мы видим, подобные коррекции могут длиться довольно-таки недолго. Последняя коррекция продлилась всего там 3 дня и после этого движение нисходящее продолжается, поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным, но в свою очередь если говорить о начале как раз коррекционного восходящего движения, если евро-доллар сегодня сможет закрепиться выше максимума который был сформирован в пятницу, то тогда краткосрочная коррекция по евро-доллару у нас может сформироваться а по британской валюте картина также похожа, сейчас торгуемся на локальных минимумах за последние несколько лет ну фактически за последний год и сейчас опять же с точки зрения зрения часового таймфрейма мы видели да, попытки сегодня уже закрепиться выше максимума пятницы поэтому здесь а, краткосрочно а, как раз может получить развитие коррекция но общий тренд также остается нисходящий а по паре американский доллар канадский доллар а, ну и в принципе по американскому доллару мы видим укрепление до да, последнее время и соответственно здесь мы уперлись в область сопротивления которая находится в, в области 126 от нее мы сейчас корректируемся поэтому вполне возможно что коррекция до 12480 может а, сформироваться и и дальше восходящий тренд он продолжится. Ну и, собственно, сегодня мы видим тоже торговлю ниже минимума в пятницу. Что а, само по себе говорит о том, что пока на текущий момент продавцы сильнее покупателей. Но, опять же, это краткосрочное а, движение, которое сейчас на рынке а, сохраняется. А по паре американский доллар и японская иена торгуемся опять... А... Вблизи локальных максимумов, да, в первой половине ноября у нас была коррекция, мы упали до 112.70, сейчас вернулись в эту область, поэтому здесь пока мы видим, не, не хватает сил для того, чтобы преодолеть область сопротивления, которая была сформирована в середине октября на уровне 114.50. сейчас торгуется вблизи этого уровня, поэтому здесь я бы пока позиции не рассматривал. Но опять же, общий тренд сохраняется восходящий, поэтому покупки на коррекциях, да, после коррекции, они здесь пока остаются в впредь приоритете. А по паре австралийский доллар американский доллар, здесь также начинает формироваться как раз восходящий тренд и в принципе сейчас мы находимся в области поддержки по данному инструменту как и по в принципе по новозеландцу сегодня мы закрепились выше максимум, которые были сформированы как раз в пятницу, поэтому здесь после коррекции, если они произойдут со ступлосом за минимум который был сформирован как раз в пятницу, здесь входы могут быть довольно таки интересны, потому что как еще раз, если мы посмотрим на дневной таймфрейм, то тренд у нас идет восходящий. Собственно, сейчас мы отбиваемся от области поддержки, поэтому вполне вероятно, что область 75-75 здесь как раз является сопротивлением, куда мы можем по данному инструменту прийти. И картина также похожа с новозеландцем. Не можем мы уйти да, ниже тех августовских значений, которые были. Поэтому здесь у нас опять также формируется восходящий тренд. И сегодня мы переписали максимальные значения, которые были сформированы в пятницу. Поэтому, если будет коррекция, там в область 70, 72,4, то с этих уровней также достаточно интересно рассмотреть данный инструмент для входа на продолжение тренда. А золото, ну опять же, на фоне роста инфляционных опасений продолжает набирать обороты, поэтому здесь показателем является как раз пробой и закрепление выше отметки 1833 доллара за тройскую унцию. Это область максимальной значения, которую мы видели в июле, также видели ее в августе, и вот в этом месяце буквально пару, ну на прошлой неделе мы закрепились выше этого уровня, поэтому здесь технически, да, может произойти коррекция примерно также в эту область, из которой уже, опять же, было бы интересно данный инструмент подбирать. Но, Тренд сохраняется восходящий. Я также продолжаю держать акции золотодобивающей компании. Да, об этом я говорил. Также акции компании Barry Gold докупал в начале этого месяца. Ну, как раз вот на фоне тех инфляционных опасений, собственно, бенефициаром, от которого может выйти как раз и золото. По S&P мы на прошлой неделе видели коррекцию. Собственно, локальный максимум был сформирован 5 ноября. 4715 долларов по данному индексу. Затем мы скорректировались до 4620. И, собственно, сейчас также индекс восстанавливается. В пятницу мы обновили максимум четверга, поэтому сейчас краткосрочно здесь у нас сохраняется тренд восходящий. Собственно, теперь движемся вновь на обновление локальных максимумов. Но, возможно, как раз в умы инвесторов данное инфляционное опасение коррективы смогут внести. Но пока, с точки зрения того, что мы видим на графике, этого пока не происходит. Индекс DAX, в отличие от индекса S&P P500 уже на локальных максимумах, уже торгуется по э, максимальной цене. Сейчас да, И, собственно, здесь пока общий тренд Общее движение продолжается На укрепление данного индекса Соответственно, опять же, заходить сюда По локальным максимум не совсем разумно Шортить еще более опасно Поэтому, если будут формироваться коррекции То после них имеет смысл Также заходить и в этот инструмент По нефти По нефти марки Brent Здесь, пожалуй, такой переломный уровень Находится на отметке 80 долларов И 80 центов за баррель нефти марки бренд если мы сможем пробить данное ценовое значение то вероятно коррекция по данному инструменту усилится а так локальный максимум у нас по нефти был сформирован уже в области 86 до да, этого уровня мы сейчас подупали и собственно сейчас находимся в нисходящем тренде до да, в нисходящем движении но вполне вероятно что от этого уровня можем отскочить и нефть себя также еще покажет ну и по другим индексам Dow jones также корректируется от локальных максимумов которые были сформированы в ноябре nasdaq тоже ну плюс минус та же самая картина сформирован исторический максимум и NASDAQ скорректировался, но сейчас уже цена по нему восстанавливается. А также, что я хотел рассказать и на что хотел обратить внимание наши слушатели, и ну, в принципе тот а, такой минимальный а, research, который можно делать по акциям, которые а, можно рассматривать для добавления в свой портфель, это как раз, ну, например, пользоваться сайтом FinVis для поиска акций. Здесь я добавил а, акции, которые входят в индекс SP500 и которые в течение месяца показали а, падение более 10%. Как мы видим, здесь сейчас 12 компаний а, и, а, по крайней мере, на них можно посмотреть. Давайте посмотрим, начнем не по порядку. Да, я разберу только лишь несколько компаний. Модерно, да, наверное, слушатели помнят. Я добавляю эту акцию в свою портфель как раз перед отчетом, потому что, с одной стороны, компания сейчас ну, находится на максимуме своей востребованности. Колоссальный рост продаж, да, то есть на несколько тысяч процентов, судя по сайту Finviz. И, собственно, P-Ratio 14,2 сейчас, Forward P-8,7. Поэтому я для себя акции этой компании добавлял и, в принципе, планирую еще усредниться, да, то есть я добавляю только одну акцию, поэтому у меня есть еще запас, что я могу данную позицию усреднить. Поэтому вот акция этой бумаги также выглядит довольно-таки неплохо в этом случае и, в принципе, по остальным показателям тоже довольно-таки все хорошо. Поэтому вот, по крайней мере, в фокусе моего внимания эта бумага находится, я за ней буду следить. А также еще а, акции бумаг, а, компании PayPal, а, они довольно-таки сильно просели. Давайте посмотрим сразу же а, там, недельный таймфрейм. Да, то есть мы видели, что локальный максимум был в районе 300, а, 310 да, примерно. То есть сюда мы доходили как раз в феврале этого года, там же мы были летом этого года. Ну и, собственно, сейчас вот акции довольно-таки сильно просели. Да, сейчас торгуется в районе 200, как раз после отчета, который выходил там 8 ноября. Компания все еще дорогая по мультипликаторам, до да, p ratio 50, 4, P-38. Но а, в целом это растущий а, бизнес, да, то есть неплохо растут продажи, да, год-году мы это видим. И а, EPS в 2020 году тоже вырос довольно-таки неплохо. да, То есть в целом, опять же, подобные бумаги на таких коррекциях довольно-таки неплохо а, подбирать. То есть здесь, опять же, может быть, загружать не полностью там на весь объем, который а, подходит для вашего портфеля, но какую-то часть в него а, тоже добавить. Поэтому вот а, PayPal тоже да, довольно-таки интересен. Twitter, Viacom, да, вот эти бумаги еще также просели, также IBM. Ну, давайте вот посмотрим по uh, Twitter. Здесь, опять же, если посмотреть месячный таймфрейм, то вот локальный максимум, который был в районе 80, сейчас мы торгуемся по 50, как раз подходим к области поддержки. И, в принципе, тоже интересная компания. В 2020 году был отрицательный EPS, но, в принципе, продажи растут. То есть, в принципе, тоже довольно-таки интересная бумага для добавления в портфель, как раз вот после той коррекции, которая была. Виаком, ну, как раз вот после тех событий, которые были с фондом, который набирал, да, с плечом данную бумагу, и когда их шортил как раз вот данную бумагу, потом упали до, в районе 40, но в целом опять же, P-Ratial 7, Forward P-9, дивиденды 2,7, то есть, в принципе, все в компании неплохо, долгов не так много, то есть, да, это не растущая компания, это больше такой уже сформировавшаяся бумага, которая, в принципе, сейчас торгуется по неплохой цене, конечно, по 100 она была, ну, максимально перекуплена, сейчас, фактически, цена в три раза ниже, поэтому здесь здесь я тоже думаю, что по этой бумаге немного усреднюсь. Здесь я заходил, по-моему, в районе 40, до да, в данную бумагу. А по IBM, ну, скажем так, кто-то может сказать, что это бумага компания, которая уже несколько устарела, да, и тем не менее у компании есть определенные разработки, которые они делают и да, с точки зрения показателей, опять же, P.E. 23, PI в районе 11, дивиденды 5,5, да, на текущий момент, к текущей цене, то есть это довольно-таки неплохо. Ну, правда, высоковат Payout рейшу то есть, в принципе, такие бумаги сильно, да, загружать, там, даже если вы делите, например, 1% на бумагу, то здесь я бы не стал, но, там, например, процента да, то есть купить одну-две бумаги, в принципе, ну, может быть, тем более сейчас цена довольно-таки неплохая, а в, опять же, практически в там на 40 процентов мы откатились от локальных максимум, ну которые конечно были в 2013 году но тем не менее то есть здесь на нее тоже имеет смысл обратить внимание Ну, и, в принципе по прогнозам да то есть здесь есть разные цены то есть от 172 до 176 170 140 то есть, в принципе пока мы торгуемся ниже тех ожиданий которые закладываются аналитиками в эту бумагу вот это еще один такой пример опять же здесь все те бумаги которые я показал они, я не говорю о том, что... Там добавлять свой портфель. Я здесь показываю просто свой пример. Также, когда я обращаю бумаг... внимание на бумаги, а, исходя из того, что у нас индекс находится на локальных максимумах. Да, то есть, все на исторических максимумах, но отдельные бумаги проседают. Поэтому пикинг здесь тоже а, может помогать для того, чтобы а, балансировать свой портфель максимально эффективным а, образом. А, у нас продолжается сезон отчетов. Неделя также может быть довольно-таки интересно. Следим за а, как раз данными по инфляции, как на это будут реагировать инвесторы. Ну, а с моей стороны это все. Не забудь поставить лайк к этому видео, если вам понравилось. вопросы оставляйте в комментариях, но мы с вами увидимся в следующем видео и посмотрим, что у нас происходит на рынке и на что важно обратить внимание. Всем спасибо за внимание и до свидания.